По завершению сегодняшней нашей консультации с третьей группой выпускников курса э, генетическое здоровье э, хочу сказать следующее. Во-первых, мне порадовало то, что у нас в этой группе были мужчины, и они добились очень высоких результатов. Это меня радует, потому что мужчины, как правило, довольно тормозные в вопросах работы с собой, развития себя. А здесь двое мужчин добились высоких результатов. Вот это первое. Второе отмечу. У нас в этой группе были две женщины, 64 и 66 лет, и они показали изумительные результаты. Главное из которых то, что они умерший тимус, умерший уже тимус, они его восстановили, и он начинает набирать обороты. Это, конечно, супер-результат, потому что... Такого в природе нет. Обычно, что умирает в человеке, уже не восстанавливается. А здесь происходит восстановление э, тимуса. И на, но надо продолжать с этим взаимодействовать, потому что э, энергетическое восстановление будет помогать физическому восстановлению, и постепенно тимус будет функционировать все более и более активно и сам уже исцелять э, вас от всех проблем. Вот это вот... То есть две женщины в возрасте за 60, и причем дальше за 64-66 лет, они добились очень высоких результатов. Это, это первопроходцы, которые прокладывают путь к новому состоянию человека, который начинает омолаживаться, оздоравливаться в таком вот возрасте. Потому что активность тимуса, его... Чистота его исцеленность, она позволяет и жить долго, и жить качественно, и не иметь проблем по здоровью. Вот это отметил и следующее еще по итогам этой группы. Есть еще нерешенные задачи, и они, как правило, оказываются в большей степени именно в этой жизни в этой жизни не всегда дорабатываете до конца. Потому что эти задачи, эти зерна болезней, находящиеся в этой жизни, созданные, образованные, полученные в этой жизни, они оказываются достаточно сильны, и с ними работать труднее. Но тем не менее, та практика, которую мы вам дали, она эффективна, и вы решили многие вопросы, и только у некоторых еще остались вот несколько зерен именно в этой жизни. Обратите внимание на это. В целом я хочу сказать, я очень доволен результатом. Это супер-результат, реальный результат, конкретный результат, который обязательно э, сказывается уже, судя по вашим э, вот, э, комментариям в вашей жизни, и будет сказываться все дальше и дальше, все больше и больше. Поэтому благодарю вас, первопроходцы желаю вам маяки здоровья быть самим здоровыми и э, мы другим помогайте в этом тоже делитесь своим состоянием помогайте людям э, осознать важность тимуса ведите их на этот курс потому что такого нет не было в природе чтобы тимус восстанавливался после 40 лет обычно его даже оперируют удаляют потому что после того как он умирает, он начинает смердить и выпускает в тело человека много проблем, из-за которых потом возникают новые болезни. А вы активировали, вы создали новые. Вообще новое вы создали в нашей цивилизации, не преувеличивая. Действительно так. Такого в истории еще не было. Чтобы вы, умерший Тимус, восстановили, и он стал активным. Благодарю вас, благодарю вас, благодарю.